Okay. ديني الإسلام ولا يقبل الله دينا سواه قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام سورة آل عمران وقال تعالى ومن يبدأ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين سورة آل عمران فمن تدين بغير الإسلام فهو كافر Какова твоя религия? Моя религия, ислам. Аллах не принимает другую религию. Кроме религии, ислам. Сказал Всевышний Аллах Сури Али Аймроан. Поистине, религия у Аллаха – это религия Ислам. И сказал Всевышний Аллах, «А кто будет искать другую религию, кроме религии Ислам?» Но от него не будет принято. А в следующей жизни он будет. Из потерпевших убыток. Сура Аля Амрад. Кто возьмет себе другую религию, кроме ислама, тот стал неверующим.